Когда мне задают вопрос, почему у меня не получается ничего, я говорю, поменяй слово «почему» на «для чего». Так кто главный в семье? Мужчина часто, как воздушный шарик гелевый, стремится к небесам вырваться, а женщина подобна ниточке, которая так вот раз его вниз. Современное общество, социум, построен по мужскому типу. Карта желаний. Mm -hmm. И очень многие люди с этим заигрываются, это мое мнение, заигрываются идут, ну, наверное, в прямой материальный мир. Нужно разворачивать внимание на само себя и научиться уважать себя. Я бы сегодня хотела поговорить на очень такие важные темы. Конечно же, как любой разговор, он будет корректироваться сам по ходу того что мы будем обсуждать но это я хочу поговорить на тему семьи про отношения мужчины женщины про совместное творчество и для меня конечно же является примером семья имрама и хадижи и вообще всех прекрасных участников семьи творческой искренней и мне кажется цепляясь за такие примеры мы можем найти истину и для себя. Если позволит пространство и мастер, я бы хотела немножко поговорить про детей, потому что это наше продолжение, и для меня это тоже очень актуальная сейчас тема. И это то, что мы оставляем. И вообще, мне кажется, даже вопрос детей — это не только... это Вопрос нашего продолжения, и кто-то может это спроецировать и на проект, и на то, что э, вы производите и делаете, потому что здесь очень много, каждый из вас э, делает что-то очень важное и несет это важное в мир, транслирует, это, мне кажется, тоже очень важно, и я бы немножко э, прошлась по теме, Модный сейчас э, теме «хорошо это или плохо, мы э, как-то это тоже выведем для себя сегодня» на тему осознанности, а на а тему каких-то базовых восприятий, что, что, что это такое. Вот это мой план на сегодня. А, а как это все пойдет, я в полном доверии, в полном открытии. Спонтанность, она интересна тем, что это всегда новые состояния, которые не возникают, потому что они хотят вас застать врасплох. Никто никогда в этой жизни, сам Творец, никогда никого, своего, как говорится, ребенка, своего дитя или э, ученика, да, идущего по пути, мы же все ученики в этом смысле, никогда не заставят врасплох э, застигнутым в таком состоянии, когда он не готов. То есть, проще говоря, перед учеником не ставится задача, с которой он не справится. Если у нас в жизни возникают какие-то спонтанности, это значит, что мы абсолютно к ним готовы, просто нужно научиться доверять. Вот сейчас есть очень модное такое... Вселенная меня любит, я доверяю Вселенной и так далее. Это должно быть не на словах, это надо проживать. Когда-нибудь просто решение принять, что мы открыты этому. Более того, чем больше мы открываемся, тем больше возможностей у нас. Когда мне задают вопрос, почему у меня не получается ничего, почему, почему, почему, почему, я говорю, поменяй слово «почему» на «для чего». Для чего у тебя не получается, для чего с тобой это происходит, для чего все это нужно. Как раз человек начинает думать об этом. И все спонтанные реализации, они связаны с нашим абсолютным творчеством. То есть, например, у меня в музыке так. Я <смех> никогда не, не пишу моты или что-то еще. Я просто спонтанно играю, потому что это всегда новое состояние. Наша жизнь тоже подобна музыке. У меня был самый последний вопрос э, на тему отношений, но он почему-то сейчас э, в контексте вашей замечательной истории всплыл. Э, так кто главный в семье? Бог. <смех> Бог. В семье главный Бог, да, потому что он создал эту ситуацию ему и ее расхлебывать. Я шучу, конечно, а на самом деле это я так считаю. То есть, если говорить социальный момент, да, учитывая, то, конечно, муж отвечает за женщину. Хочет он того или нет. Мужчина, который взял на себя ответственность, даже если ему ничего не нравится, даже если ему там как-то уже думается, что это все неправильно, что он ошибся и так далее, он уже взял ответственность, он должен вести женщину до конца. Независимо от того, что там она себе думает и хочет, скажем так, он этого или нет, ему надо отвечать за это, потому что он является творческим треугольником, который смотрит вверх. а Женщина или шакти это треугольник, который смотрит вниз. Не в том смысле, что она хуже, потому что вниз, а в том смысле, что она Получая всю эту божественность, она транслирует ее или передает ее в нашу жизнь, меняя это пространство. Потому что женщина – это или девушка, или шакти – это хранительница божественного огня или творчества. По поводу вопроса «главное», «не главное» там, ну так вообще ситуация, не знаю, что значит «главное». «Главное» э, – это тот, э, который сможет все без всех остальных. Он всегда вот такой, а здесь как бы получается нет главных. Есть равные, но эти равные знают и все. Угу. Вот я так к вам подхожу. Ну просто в современном мире ну, случается разное, да? Бывают люди, что они расходятся. Я знаю, что вы говорите об этом и тоже транслируете. Как, во-первых, ну, не винить себя, да, что, если я могу сказать, да, не, не получилось сохранить семью. И второй, выходящий, наверное, оттуда вопрос, о, очень и в Москве, и в современном мире очень часто, например, женщины э, тоже э, немножко идет, пере, ну, я не могу говорить перекос, э, э, женщины много достигают и зарабатывают тоже деньги. <свят> ну, то есть как правильно сохранить <свят> этот баланс? И вот первый вопрос, как к этому относиться с, правильно, с уважением и без вины, если союз не состоялся? По поводу... Ко мне под... приходит очень много людей, которые задают вопросы. Я, когда ко мне приходит, можно ли благословить и на развод, я этого никогда не сделают. Вот, я стараюсь объяснить человеку, которому нужна помощь в этом отношении, что мужчина, что женщина, я говорю, иди и приведи свою супругу, тогда будем вместе разговаривать. Такие были случаи. Либо, я просто говорю, что развод, который происходит с чувством вины, это карма, которую вы будете расхлебать в следующей жизни. С этим же человеком? С этим же, либо в такой же ситуации. Зачастую с этим, но может быть и в разной ситуации. То есть, потому что... Очень много таких событий уже было. Задаю вопрос прямо, тебе это нужно? Он говорит, нет. Может быть, проще решить вопрос здесь и сейчас, нежели потом натыкаться на те же грабли, да еще и в следующей жизни. Какова цель жизни? Он говорит, реализация. Ну хорошо, что ты вкладываешь в понятие реализации? И я смотрю на него, и я вижу, что в его реализации присутствует следующее. У меня все есть, я ни с кем никаких обязательств не... Значит, не создаю, мне абсолютно хорошо, и я ничего не хочу делать. Вот такая реализация – это вот такое вот понятие, ложная сфера духовного да, восприятия этого. Вот. А реализация – это на самом деле состояние, когда человек полностью отдает себя в этой жизни вот этому божественному принципу в каждом человеке, это служение. И это реализация не уход от жизни, а пребывание в миру. Но если человек не может свой семейный вопрос решить, то как он может решить вопрос? Семьи целой вселенной, то есть отдельно взятого общества, он же часть этого. Поэтому мне приходится говорить о том, что чувство вины, о котором ты говоришь, когда люди разводятся, это говорит о том, что вопрос не закрыт. И он будет продолжать висеть, когда дамоклов меч, и нужно это отрабатывать. Расводиться можно только тогда, и когда он спрашивает у меня, этот человек, в качестве примера, а что же тогда мне делать? Я говорю, ты можешь развестись. Тогда, когда вы будете любить друг друга, и у вас никогда уже не появится чувство обиды, и вы будете совершенно свободны, как друзья. И вот тогда ты посмотришь, можешь ты развестись или нет, надо ли это делать. Ну, как мне кажется, почему эти случаи так чисты, да. Современное общество, социум построен по мужскому типу. Это очевидно. То есть все время активно левое полушарие. И женщина, можно сказать, вынуждена, а я бы даже сказала, ее вынуждают, не то чтобы она сама это выбирает, а ее вынуждают переходить на мужские энергии. И оттуда идет некоторая подмена. То есть женщина думает, что она хочет быть сильной, она понимает и чувствует, что в ней эта сила есть, но как ее расценить женщине сложнее, потому что правое полушарие, оно вне конкретики. И она обманывается и начинает пользоваться тем, чем пользуются мужчины. То есть она переходит на мужские энергии. И самое разрушающее для женской энергии – это конкуренция. То есть женщине конкурировать... Это равно разрушать себя, разрушать эту женскую энергию в шахте. А мужской мир, он мир конкуренции. Да, женщина может себя реализовывать профессионально, ли в творчестве, или в каких-то своих увлечениях. Но там есть нюансов, очень много нюансов, которые необходимо понять, осознать, принять и их соблюдать для того, чтобы то, чем женщина занимается, чтобы это ее взращивало, чтобы это ее укрепляло, делало сильнее. И в этот момент она взращивает именно свой женский потенциал. Она становится сильнее, но уже эта сила очень сильно отличается, скажем так, от мужской силы. И мы это прекрасно знаем, потому что женщина фактически может одним взглядом спровоцировать э, вторую, там, мировую, третью мировую, ну, то есть, вот. И к этому вот надо прийти, к этому осознанию, что, что это такое. И с этого момента уже совсем все пойдет по-другому, я уверена. И тогда будет меньше, наверное, несчастных с женщин чем? точно. Mm -hmm. Но вот mm -hmm. я вижу, вот это основное, это, конечно, много есть всяких разных нюансов, но вот то, что женщина уходит на мужские энергии, мне кажется, это вот прямо очень актуально. Есть ли какие-то инструменты, которые... Я это я это я с этим абсолютно согласна. Я тоже это очень сильно чувствую. И один из самых больших запросов, когда я встречаю разных людей много последних лет, что женщины слишком много доказывают, mm -hmm. а они хотят вернуться к своему, к своей истинной природе, и я в том числе там, в большей или меньшей степени, потому что ну, мы всегда растем, изучаем, все глубже и глубже хочется уйти а, в эту историю. Как сохранить, я не понимаю, как сохранить в современном мире вот эту женскую природу, потому что иногда все обстоятельства складываются так, что тебе нужно как-то себя проявлять, и ты пользуешься, я пользуюсь мужскими инструментами, и ну, теряя себя. Ну, а... К сожалению, находясь в этом социуме, он всегда будет провоцировать женщину уйти на эти энергии. Конечно, есть вариант уйти, уединиться для того, чтобы, практикуя, взрастить в себе эту силу. Да, и уже магнетизм растет, да, женский магнетизм в том числе. И тогда наступает момент определенный, когда уже не страшно туда идти. Тогда и, и особенно не страшно, когда реально есть рядом с тобой мужчина, который, который эту роль играет, которая эти функции выполняет, и у тебя нет в этом необходимости, например. Да? Тогда можно идти. Но вот лично наша, ну моя вот мечта, может быть, как бы, да? но ну, во всяком случае я для этого что-то делаю, потихонечку учить, переориентировать, может быть, личным примером. Я сама в, еще углублена да, в изучении этого вопроса, для меня все новые и новые какие-то моменты открываются. Mm -hmm. И потихонечку, ну, в первую очередь, наверное, на личном примере, так получается, вот наш кармический путь, да, вот миссия как бы в этом. Кто-то, может быть, через что-то другое будет это делать. Вот. Э, дать понимать преимущества тако, таких союзов, когда каждый в своей роли. И когда это именно то, что приносит тебе вот то счастье, женское счастье, оно... Я не могу это описать словами, оно внутри такое теплое, м, такое разливающееся, бесконечное, и совершенно его не, не, невозможно словами объяснить. И это сила. Потому что ну, я знаю, как она работает. Именно Союза. Именно вот в Союзе, да. То есть я свою роль выполняю, и я знаю, когда я в ресурсе, в гармонии, в принятии, да, вот в этом особенном состоянии, как вокруг меня мир меняется. Я давно это заметила, еще когда не было никаких знаний, никакого понимания. Я извиняюсь, что так долго, Нет, но просто есть. очень важно. И... Я родила ребенка, но мой муж сразу мне сказал, что не надо тебе работать, я пыталась, я должна помочь там устроиться, но у меня кармически складывалось так, что куда бы я не устраивалась, что-то как-то то ли заведение закрывалось, то ли меня оттуда. В общем, ну, у меня медицинское, высшее медицинское образование, я пыталась идти там по своей этой линии, и он мне сказал, ну уж сиди дома, зачем, я буду обеспечивать, что-то пока для меня это было непривычно, но я осталась. И я, естественно, очень много внимания уделяла ребенку. Очень. Ну, а, а как еще? Вот. И я заметила э, такую вещь, что то, в каком состоянии нахожусь я, та, моя семья это транслирует просто напрямую. Особенно ребенок. Это просто. Если, допустим... А супруг, он взрослый человек, он может как-то свои эмоции, чувства, проявления там сдерживать, трансформировать, что-то там принимать. Ребенок чисто, он сразу показывает. Так, я себе говорю, мать, а ну-ка. И начинаешь работать над собой. Ребенка как будто как подменили, но это стопроцентно. И я ухватилась за это. Я стала дальше, глубже этот вопрос для себя изучать. И потом я стала это замечать уже и в своей большой семье, ну, среди братьев, сестер, родителей. Там Тот же супруг, допустим, встает какая-то проблема, да, ее надо решить, я что-то там начинаю себе паниковать, потом говорю, так, стоп, успокойся, все, и так смотрю, и у мужа там легче ему вот этот процесс дается. Он там -то сам тоже не, не слабенький, да, но я, я понимаю себя, свою, ну, свою роль, да, в этом. Нужно элементарно быть наблюдательным, просто вот самая простая наблюдательность, без пафоса, без каких-то там э, философских там, умозаключений, просто быть наблюдательным и все заметно. Но заметьте, как мир устроен, нам не дают вообще быть наблюдательным, нам надо быстро, быстро, туда, туда, туда, все мимо проходит, внимание. и мы ничего, да, внимание рассеивается вовне. Ну, ну а потом, конечно, когда уже пришла крия как практика, как личная практика, то там в разы быстрее все это пошло, и, и понимание, и достижение, скажем так. Сейчас время настолько интересное, что ваша мысль может быть материальна очень быстро. И очень важно, чтобы вы моделировали свою жизнь. Если мы говорим о красоте внешней, здесь очень много красивых, все красивые, но... Внешняя красота должна быть подкреплена мощным внутренним духовным фундаментом, то есть красота — внутренняя трансляция красоты внешней. Весь мир построен таким образом, что наш ум безудержно уносит энергию через пять органов чувств, отождествляясь с этим миром полностью вовне, и мы в зависимости от внешнего мира стараемся сделать свою жизнь прекрасней. То есть получается, что мы теряем силы. И тот магнетизм женский, который задает мне вопрос, как привлечь настоящего человека, мужчину? Как привлечь? Как мы можем привлечь мужчину, если женский магнетизм уходит, рассеиваясь, и теряется в бесконечном количестве таких каких-то, знаете, иллюзорных совершенно понятий в этой жизни? То есть нужно разворачивать внимание на саму себя и научиться уважать себя то есть если женщина или девушка шакти планку занижает своей жизни и она говорит что я зависим от обстоятельств я не могу никак я не могу я то я все то есть планка занижается а еще мысль возникает так мне уже 35 я еще не замужем 36 а что же будет так а у меня осталось мало времени и так далее это еще хуже в реальности нужно поднимать планку принцип я богиня я акти сейчас об этом модно говорить, но опять же это остается словами зачастую. Однако, если вы моделируете в сознании такое понимание, как я богиня, и туда должны входить качества богинь, вы почитаете, например, книга есть «Великие югини Тибета», где обычные селянки становились реализованными святыми, достигшими полностью освобождения, и эти... Обычные женщины, которые не обладали таким знанием или интеллектом, как вот сейчас в современном мире, вот, они достигали полного освобождения только потому, что они визуализировали свою жизнь в медитации, они визуализировали самих себя в медитации, они создавали себя снова. В чем заключается вообще принцип э, вот этого прохождения, достижения какой-то высокой цели или благой цели, пусть даже социальной в горизонтальной плоскости? Это постоянное осознавание того, что вам нужно, это цель жизни. Какова цель жизни, таково и действие. И там, где ваша энергия, там внимание, а там, где ваше внимание, там энергия. То есть если энергии мало, то очень сложно что-либо сделать. Значит, нам надо пробудить эту силу. Мы пробуждаем силу медитации. А медитация что такое? Это представление, самовнушение и восприятие результата. Я обобщил очень. То есть это концентрация на какой-то идее, это мощная степень самовнушения, где вы благодарны за то, что с вашим телом, с вашим сознанием происходит тело жизни тоже. То есть наша жизнь — это тело, наше тело — это тоже жизнь, но жизнь, в которой мы пребываем, — это тело, это ваше тело, и оно формируется здесь и здесь. Когда вот это правильно концентрируется, а это наслаждается, Тогда очень быстро все происходит. То есть нужно научиться просто моделировать, нужно научиться внушать себе, что такое внушение. Вы начинаете переживать прямо телесно, что у вас это уже происходит, и вас распирает от счастья мурашки по телу, вас трясет от радости, как будто это уже произошло. Вот до этого нужно доводить эмоциональный план, и тогда восприятие произойдет незамедлительно, очень быстро происходит все. На этом построена вся йога. Другое дело, что, допустим, есть иллюзорные понятия, что люди тратят всю свою жизнь на приобретение самого крутого холодильника. Вот. И когда холодильник уже стоит, он не приносит радости, потому что его еще и наполнять надо чем-то. А на это уже денег нет, да и сил тоже. Ну, образно. Соответственно, нужны, конечно же, очень правильные установки и правильная цель. Какова цель жизни? Я всегда задаю вопрос, для чего мы живем? Люди спрашивают, как сделать так, чтобы жизнь была хороша. Но какова цель? Если нет цели, то и жизнь хороша не будет. Потому что вся энергия рассеивается. Если есть моноидея, мы к ней движемся, она под себя мистическим образом собирает все то, что нам необходимо. Когда у человека есть желание заработать ярд, и он говорит, я хочу заработать ярд, потом займусь йогой. Я говорю, для чего тебе ярд? Он говорит, я потом разберусь. Вселенная не даст этот ярд. У меня товарищ был один. Камал. Он говорит, сначала ярд, потом я все обеспечу и тебе помогу. Я говорю, мне помощь твоя не нужна, все мои ярды у него. Он до сих пор его пытается заработать, прошло уже 10 лет. Но дело даже не в этом. Сам факт, что Вселенная дает, вселенная дает, ну, догоняет иногда, дает тоже, она дает только тогда, когда вы знаете, что вы будете делать с этими деньгами, что вы будете делать с этой красотой, для чего вам это надо. Что вы будете делать с мужем, когда он появится? Что вы дадите ребенку, который должен появиться? Вы очень хотите о них, мечтаете, но задаешь вопрос человеку, видя, что у матери, которая просто инстинктивно хочет иметь ребенка, но она не знает, что она ему даст. У меня был случай, пришла девушка очень надменная на йогу, на семинары, говорит, мой ребенок будет самым умным. Мой ребенок будет самым обеспеченным. Мой ребенок, то есть она ему уже в жизнь выстроила. Я говорю, пожалуйста, остановись. Не нужно так делать. Она нет, нет, нет. Я вижу, какие сейчас дети, я уже для него приготовила все, все, все. Он будет самый умный, самый крутой, самый интеллектуальный, развитый и так далее. Я ее очень просила, я говорю: не делай этого. Перестань так думать. В итоге что вы думаете? Она через. Полтора или два года, не помню сколько времени прошло, она пришла вот с такими слезами, родился Даун. И она говорит, что мне делать, я хочу его оставить в интернате. Но отказаться решилась от него. Вы представляете, вот что, что происходит с человеком. Я говорю, я же тебе предупреждал, не делай этого. Да, я помню, но теперь что мне делать? Я не могу с таким ребенком жить. Он мне мешает он... и так далее. Ну, я, конечно, на нее наехал. Вот, поэтому вам это не грозит, потому что вы другие, у вас сознание другое. Я чувствую это, я вижу, что вы обладаете не только разумом, но и сердцем, сердцем, да, то есть сердцами, душами. Поэтому здесь очень важно, чтобы, если вы хотите взять под контроль эмоции, то вам надо пробуждать сознание и погружать его в сердце. Это все так должны делать. Эмоции это хорошо, но эмоции должны быть позитивны. Они должны быть позитивны. Они должны быть позитивны. А можно чуть, -чуть подробнее, что такое эмоции в сердце? Когда вы.. Существует безграничное поле возможностей. Когда вы мечтаете о чем-то, вы не всегда понимаете, как это сделать, но вам очень хочется. Когда хочется, это эмоции, это астральный план. Человек желает. Но сначала возникает мысль. Допустим, мысль — это хорошая, благополучная семья, это достаток. Для девушки это правильно, для женщины это очень важно, потому что женщина, она не то чтобы материальна, но она живет в этой материи, и она эту материю преобразует. Мужчина часто, как воздушный шарик гелевый, стремится к небесам вырваться, а женщина подобно ниточке, которая так вот раз его вниз, будь здесь. Вот. и безграничные возможности в этом пространстве присутствуют для тех, кто обладает пониманием, как взаимодействовать с этим пространством. Для девушки взаимодействие с пространством — это четкое понимание того, что она хочет, плюс положительная энергия. Я сейчас вам раскрываю формулу достижения, то есть это волшебная палочка, круче, чем у Гарри Поттера. Четкое понимание цели плюс положительная энергия, то есть вам надо научиться транслируя, понимая, что вы хотите, транслировать это через ощущение радости блаженства в настоящем случившемся. И вот это вот позитивная составляющая, которая отдел эмоций, то есть вы радуетесь, что это произошло. Например, у вас нет ни супруга, ну, к примеру, да, ни детей, ни денег, ни возможностей там, ну, все, о чем вы мечтаете, и вы садитесь и начинаете... Просто сами себя обманывать, да? и говорить, какое счастье, что у меня такой супруг, какое счастье, что у меня такой ребенок, что у меня есть все. И вы в какое-то время, через какое-то время, там, допустим, несколько дней, неделю-две, в зависимости от того, что, конечно, вы там список большой может быть, вот, вы начинаете понимать, что это начало захватывать вас. Это не то, чтобы вы себя обманываете. Вы поймите, для мозга не имеет значения, есть у вас муж или нет. Если вы о нем думаете, он у вас есть. Более того, есть такое понятие. Ну, ничего, что мы о, о муже. Это супер. Да, это та тема. Может, второй валяется. Ну, кстати, вот этот вопрос я хотел поднять тоже. Дело в том, что, да, я повторюсь, для мозга не имеет значения бежите, бегите, бежите вы или нет, приседаете вы или нет, он это фиксирует, если вы об этом думаете, визуализируете. Поэтому я вначале сказал представление, воображение, ощущение. Нужно научиться представлять, воображать и ощущать, тогда с вами все произойдет. Но эти ощущения должны быть сугубо позитивными. Когда вы наслаждаетесь в настоящем свершившемся, вы начинаете через недельку-другую уже начинать ощущать некую силу. Происходит следующее. Такое ощущение, что пространство начинает как-то с вами взаимодействовать, и вы начинаете чувствовать, что вот прямо, да, оно сейчас совершается, вот прямо сейчас оно уже случается. И обязательно нужно благодарить. Каждый раз благодарить за то, что это произошло. Потому что материализация из этого квантового безграничного пространства любых возможностей возникает тогда, когда вы начинаете сознанием пробивать, образно говоря, это пространство или моделировать в этом пространстве ту идею, которая вам нужна, и тогда она начинает отдавать вам эту идею в виде того, что вы хотите. То есть, если вы визуализируете что-то, чего-то боитесь, это чего-то происходит через какое-то время. Если вы моделируете позитив, этот позитив материализуется. Сейчас очень модная тема, тоже мне важно об этом говорить, чтобы это говорилось правильными, чистыми словами, сейчас очень модная тема, тема э, карты желаний. И mm -hmm. очень многие люди с этим заигрываются, это мое мнение, заигрываются идут, ну, наверное, в прямой материальный мир. Yeah. А, наверное, это тоже искренне со стороны людей, или, то есть люди это воспринимают, что я наблюдаю, как просто... Я сейчас обогащусь, да. но искренне же люди хотят и что-то получают. Как это работает? Ну, то есть что я вижу, что захвачено практически все инфополе Совершенно этим ли. запросом. Но это искажение, на мой взгляд, я не знаю, что... Это недоработка, да. А дело в том, что я как раз и хотел сказать очень важный аспект. В этом есть очень-очень важный нюанс. Дело в том, что когда мы просим о чем-то материальном, мы обязательно головой должны быть в небесах. Потому что медитация, в которой мы пребываем в этот момент, а фактически то, чем мы занимаемся, это медитация, да, на какую-то тему, на достижение. Для меня вообще медитация — это общение со Творцом. И по большому счету у него все бонусы для нас, у него все возможности. Но если мы хотим конкретно чего-то, желтый запорожец, допустим, так, с каким то номером, он мне вот нужен. Вот раритетная машина, я ничего не хочу, ни Мерседес, ни там. Хочу вот запорожец желтый. Все. Когда вы хотите конкретно этого, нужно научиться головой уйти туда, где все это может быть, где все это возникает. Если у нас нет прямой связи со своим безграничным универсальным разумом, где мы начинаем понимать свои возможности, то нам очень сложно будет что-либо. А в современном мире всю эту серьезную концепцию или технологию отсекли, потому что западный ум или концепция, да, есть восточный ум, который стремится к внутреннему, и западный. Образно говоря, не то, что запад – это плохо, но два, два полюса – левое полушарие и правое. Он не учитывает эти вещи. Он просто хочет сразу. Вот как психологи многие сделали, они отсекли духовную составляющую и взяли просто технологии для препарирования мозга, да, образно говоря, ментального плана, и все. И это не работает. Потому что многие психологи ко мне приходят через какое-то время, потому что у них начинается проблема, это же карма. Когда человек дает совет какой-то, то он должен за это отвечать. Вот. Поэтому человек, который постоянно работает с кем-то, передает эти знания, он должен понимать, что его потенциал должен очень-очень высоко в духе быть проявлен. Тогда он сможет дать Духа Утешителя. Когда, допустим, вы приходите к святым, к мастерам, почему люди вообще тянутся к святым? Вот у меня личный пример был еще в те годы, когда я встречался с святыми, помнишь, даже тот Иона, да, старец в Одессе? Вот. Толпы людей к нему идут, они не знают зачем. Все идут за счастьем, но мало кто из этих людей понимает, что это такое, это счастье. Очень простой пример расскажу. У одного мастера кри-йоги, но ну, мы о нем знаем, был такой случай. Пришла девушка, ее выгнали из семьи в Индии. Это под Дели было, достаточно недавно. И она говорит, я или покончу с собой, или вы мне дадите благословение на рождение ребенка. Потому что я в семье не могу иметь детей, а это для меня, в общем, в Индии с этим очень строго. И если ее муж выгнал, то на ней уже никто никогда не женится. Более того, для них есть такой анклав, где они все в общем, живут уже в белых одеждах, как монахини. И там очень тяжелые условия и так далее. Такая вот традиция почему-то. И он говорит, да, у тебя, дочь моя, говорит, у тебя нелегкая карма, но я могу дать тебе благословение, и у тебя будет ребенок. Но тебе нужно в течение нескольких лет по три часа медитировать. Она говорит, я на все согласна, пожалуйста, дай мне ребенка. Хорошо. Три года утром, три часа, вечером три часа она практиковала медитацию на звук и свет. Элемент Кри-йоги. Через три года она пришла, он говорит, ты молодец, ты все сделала так, как я хотел, но карма твоя все-таки еще достаточно тяжкая. Пожалуйста, еще пять лет, по шесть, по восемь часов. Ну, а что ей делать все равно? Она ушла, через пять лет она возвращается с выполненным заданием. Он говорит, еще три года, по двенадцать часов. Хорошо, она ушла. Но она молодая девушка была, в общем, запас времени был. Через три года она пришла, он говорит, смотрит на нее, и говорит, все, вопрос закрыт, то есть ты молодец, ты все сделал, ты отработала свою карму. Я дам тебе ребенка, дам тебе возможность такую, но я заберу у тебя все, что ты приобрела в медитации. Она упала на колени, стала рыдать и говорит, не нужен мне ни муж, ни ребенок, ничего, не тронь то, что я приобрела в медитации. То абсолютное счастье она приобрела там, то абсолютный, абсолютный покой, радость, мощь, силу она приобрела в медитации, ей никто не нужен был больше. Вот если мы с этим аспектом приходим к семье, тогда все будет хорошо. Если мы с этим ощущением или пониманием, что именно Творец нам дает ту безграничную любовь в виде детей, в виде мужа, в виде плохого мужа или плохой жены, это тоже элемент любви. В виде там всего, всего, что угодно. Именно так мы подходим, тогда у нас вообще проблем никогда не будет. И, честно говоря, есть очень хорошая формула, которая в жизни мне здорово помогала. Вся тьма вещей не стоит того, что, чтобы из-за нее тревожиться. То есть, если мы доверяем пространству Вселенной, то по большому счету... Хорошо, другой вопрос. Для чего нам хорошая семья? Вот для чего вам хорошая семья? Для чего вам дети? Чтобы наслаждаться, быть счастливой. Но если вы приобретаете счастье в медитации безграничное, которое не, ни с чем не сравнимо, и после этого вам зададут вопрос, хотите ли вы, вы скажете, нет, я не хочу. Я сейчас не говорю, что этого не нужно. Я просто хочу, чтобы вы понимали, что есть вещи, в которых, то есть состояние, в которых... Все, о чем мы мечтаем, уже давным-давно присутствует. И нам просто нужно правильно Без этой к этому... Карты желания. Да. Все. Карта желаний, которую мы выставляем и для того, чтобы наше подсознание, это пассивная практика, это очень долгий процесс. Мы это можем сделать за буквально месяц, если захотим. У некоторых людей настолько резонанс... С, э, скажем так, сопряжение возможностей и времени, ну это кармически так, щелк, и у него сразу возникает возможность. Но он не знает, что с ней делать. Он настолько бывает обескуражен, что он говорит, нет, нет, я не верю своим глазам. Вселенная говорит, он не верит. Да, поезд уехал. Очень часто задаваем вопрос в отношениях, как правильно относиться, что мужчина и женщина, то есть обоюдно может быть у вас будет разное мнение на этот счет. Обязательно. Если ты не можешь 24 часа только, ты стремишься, я очень стремлюсь бороться. только восхищаться там человеком, уважать, благодарить. 20, Но что я там? стремлюсь. Что Но это не вас? мой вопрос. Иногда человек может... Я еще раз повторю, это не мой вопрос. Иногда человек может вызывать и негативные эмоции. Он же человек. Да. Как к этому относиться? То есть как не уходить в крайность? Потому что сейчас вот тоже, что вы затрагивали, сейчас время потребление потока информации и я очень вижу тоже и, там и в молодом поколении что а ну с этим не сложилось там другой э, или там есть кто-то еще или ну как, как какой-то вот такой сме смены как не воспринимать возможно э, вот эти свои состояния как правильно воспринимать эти свои состояния как к этому относиться потому что мы не святые и мы стремимся э, но мы не святые здесь и испытываем разное гнев э, обиду раздражение, там, или еще что-то. Любовь, Я скажу, мне, наверное, сейчас, вот сейчас, мне, наверное, легче на этот вопрос ответить, потому что я в свое время очень эмоциональная, ну, очень даже, наверное, мягко сказано, я сильно эмоциональная была, вот, это, наверное, нормально, это не значит, что это плохо, но Дело в том, что эти эмоции тебя же и разрушают. Вот это неприятно чувствовать, когда ты не знаешь этого предела, отдаешься эмоциям, а потом ты понимаешь, что ты просто ну, истощена в итоге. Mm -hmm. Когда и, конечно, вопрос всегда вибрировал, а что теперь делать, как быть, что делать, как быть. Ну и, видимо, вселенная так отреагировала, что у меня появилась возможность над этим работать. Таким правильным путем научным. Сейчас мне проще, потому что я знаю, что надо делать во время таких эмоциональных зашкалов. Я просто знаю, что делать. У меня есть эта практика, я не знаю, можно нам секреты практики сейчас? Нужно. Да. То есть на самом деле основа той традиции, в которой мы, там, там, конечно, много техник, которые, в принципе, потом подводят, да, к этому. Основа в том, что там, где твое внимание, там энергия. И мы учимся держать внимание на божественном сосуде. Мы его так называем, его называем, его, можно назвать по-другому, как хотите, но божественный сосуд — это то, что в центре нашего тела, физического, это головной мозг, продолговатый мозг и э, вся длина позвоночника. И когда э, научаешься этой концентрации, то есть эмоция вспыхивает, а ты уже по привычке уходишь туда, в позвоночник, и эта эмоция там растворяется. С этого момента она перестает тебя разрушать. То есть это очень... Теперь уже это быстро достаточно происходит. Но это, тренировочный, но это конечно, но, но, но тренировочный, да. Но на самом деле там э, эффект идет в геометрической прогрессии, то есть ты прикладываешь столько усилий тебе, а почему в геометрической прогрессии? Потому что это наша природа на самом деле. Я просто вот, как, допустим, как медик, я скажу, что наше тело, ну я думаю, у вас у всех просто нет в этом сомнений, что оно уникально и устроено по каким-то, ну, как, ну как не верить. Вот я помню, когда я сидела на, на учебе, да, и мы смотрели в микроскоп, как устроены наши ткани, я просто такому диву давалась, ну как это, настолько это совершенно, это красиво. Там такой баланс, там такая гармония. И я тогда, еще будучи студенткой, думала, ну, врачи, наверное, это самые набожные люди. Вот я так считала. Потому что, ну, как можно не верить в создателя, который вот такое создал? Ну, потом, конечно, я чуток в этом разочаровалась. Так вот, наши ткани, наши ткани, да, наш организм, он, в нем есть огромное количество механизмов, самоочищение и самовосстановление на физическом уровне. Каждая ткань, сердечная, мышечная, какая бы там ни было, все время идет репродукция, все время идет регенерация, все время идет восстановление. И если это ну, не успевает произойти, значит в этом теле процессы разрушения преобладают. То есть организм не успевает восстановиться из-за того, что разрушение активнее гораздо. И на э, э, уровне эмоций точно такие же механизмы работают. То есть все время идет очищение, но только надо э, эти условия создать. Как только эти условия создаешь, и эмоциональный план тоже начинает очищаться, э, точно так же и ментальный план очищается. Только надо создать для этого. Для нас эти, вот для меня лично, да, это, эти условия, это вот Моя практика. То есть как только ты концентрируешься на этой оси, тут же эти процессы начинаются. И очень много ответов на вопросы и так далее. Мы когда проводим наши мероприятия, ретриты, у нас огромное количество времени уходит на такую часть, как вопросы-ответы. Вот на ретритах у нас может 4-5 часов это продолжаться. Вопросы-ответы. И сначала это теоретически как бы, ну вот теоретически вам это всем, я думаю, да, известно, что любой вопрос можно получить, на любой вопрос можно получить ответ. Но ты веришь в это вроде как, но ты понимаешь, что для этого надо что-то делать. Все равно надо что-то делать. И когда один за другим идут ответы на твои вопросы, тебе уже ничего не нужно. Тебя не, не нужно в этом убеждать это уже становится твоей реальностью, это становится твоей сутью. И ну, получается так, что теперь мы ну, как бы этим делимся, этой практикой. Дело в том, что, опять-таки, вы об этом все знаете, и каждый, может быть, к этому своим путем каким-то подходите. Да? Очень много разных техник, практик и так далее. Но вот лично для меня то, что мы делаем, это самое дающий самый быстрый результат. И самое интересное, что моя жизнь мне это подтверждает, что я на верном пути. Ну, мне как бы другого уже не нужно. Просто у нас, если говорить о нашем примере домохозяев, мы в этой жизни несем принцип йоги в миру. И Мастер Иисус в свое время сказал, нужно быть в миру, но быть не от мира сего. Вот этот процесс интеграции духовного внутреннего мира в эту жизнь является самым важным. Быть в миру и быть не от мира сего, это значит, мы никогда не забываем свою природу, кто мы на самом деле, но в этом, оставаясь, мы все-таки меняем этот мир к лучшему, мы преобразуем. Поэтому наша практика Крия, которую дал бессмертный гималайский святой в свое время, она выражена как возможность интеграции этого божественного всего, что есть вообще за пределами всех пределов через наше сознание, будучи хорошими инструментами в этот мир для того, чтобы одухотворить материальную природу. Поэтому женщина, девушка, энергия шакти, божественная мать, мать божественная либо в маленькой девочке, либо во взрослой женщине, это все одна и та же божественная мать. Она это делает совершенно. Даже если девушка не понимает, даже если она не разбирается ни в чем, даже если она, не дай бог, курит там или еще что-то делает, она все равно остается Божественной Матерью. Потому что это шахте И если мужчина это понимает, как управлять или взаимодействовать с этой энергией, он становится, во-первых, самым счастливым, во-вторых, он э, понимает, насколько мощной силой он обладает. Ну, есть, конечно, мужчины, которые, понимая, насколько это мощная сила, они ищут и еще одну шахту, еще одну, приумножая себе эту силу. Это другой вопрос. До тех пор, пока он не поймет, что она единая. Но на этом уровне такой человек поклоняется вот этому единому принципу шакти. И тогда ему не нужен внешний объект. Это очень высокий уровень. И у женщины, наоборот, она поклоняется Шиве, но ну, я пример привожу, поскольку тут все связано, допустим, там мужскому началу и женскому началу. Что значит «поклоняется»? То есть мы взаимодействуем, мы понимаем, мы принимаем эту силу, мы принимаем эту энергию, и мы, через себя пропуская эту энергию, меняем жизнь, не только свою, но и всех близких и вообще всех, кто встречается на пути. А для того, чтобы это произошло, что нужно сделать? Нужно научиться верить в то, чего нет, во имя того, чтобы оно было. Это значит, что мы все святые. Абсолютно, вот вы здесь все сидите, вы все абсолютно святы. Если вы говорите, я девушка, что я могу, я, там, мне не получается, мне нужно вот сейчас целое дело, в общем, и так далее, и так далее, все, вы блокируете возможности. Вселенная для вас готова сделать все, что вы попросите в рамках приличия, конечно, а иногда даже и это происходит. Вселенная готова для вас сделать все, что не нарушает закон Вселенной. Нужно в это верить, нужно понимать. Если вы это, в это не верите, значит, нужно понять, как это работает. Сейчас многие психологи об этом стали говорить, потому что они окунаются в древние трактаты, где Описывается, что каждый человек, который проявил себя здесь, на Земле, он является частью Творца. Что мужчина, что женщина. Для чего разделение произошло? Для того, чтобы этот, э, скажем, аспект взаимодействия и эти энергии взаимодействия между собой создавали все больше нового-нового, то есть Вселенная, она взаимодействует благодаря двум энергиям – инь и ян. Плюсы и минусы, и взаимодействие этих энергий дает развитие. Если энергия одна, развития нет. Если земля круглая, то она не развивается, а земля не круглая и не плоская. Она... Я уже... Да, да, все правильно, я знал, что вы так подумаете. Она эллипсоидной формы. Эллипс – это символ возможного расширения, развития чего-либо. Поэтому если мы говорим о том, что у нас занижается планка собственной, скажем, значимости, не в эгоистическом плане, мы должны понимать свою природу, вот что важно. Поэтому в крие йоге мы даем сначала принципы, которые позволяют человеку понять, кто он на самом деле. Мы начинаем понимать, что мы божественны не как эго-личность, а как то, что проявлено. И это очевидно. Сам Творец, вибрируя, проявил себя в теле, в сознании, в душе. Он прямо сам один проявил себя. И это нужно понять, если вы говорите, что «я проявление Творца, что я часть Бога, что я та капелька мирового океана, и эта капелька в себе вмещает абсолютно все возможности, то тогда ваша жизнь другая. Что говорил Иисус? Кстати, Иисус был мастером Крии, если вы не знаете. Он учился у гималайского святого, значит, бессмертного, Маха Баба же около 90 лет. До этого он еще обошел и встретился с огромным количеством мудрецов. Что он говорил? В Евангелии что сказано? Я просто в качестве примера, я не религиозен, чтобы вы понимали. «Кесарю кесарево, Богу богово». То есть вы выбор сами делаете. Если вы человек, который стремитесь к Богу, вы получаете задачи, испытания, трудности для человека, который стремится к Богу. А если вы Бог, который проявил себя в человеке, то тогда и те возможности и потенциал который вам Вселенная готова дать, вы можете принять для себя, и тогда вы можете транслировать это все. Поменяйте отношение к себе, и все будет хорошо. И если вы хотите притянуть, скажем, человека, который поможет вам в этой жизни и будет, не дай бог, не брачующимся, а союзником, который будет вести вас до конца, и вы будете вместе идти, тогда нужно пробуждать свой женский магнетизм. Мужчинам надо пробуждать мужской магнетизм. Духовный, не животный. Животного магнетизма у всех хватает. Духовный магнетизм. Тоже частый вопрос, что делать, если в паре кто-то один э, практикует, а кто-то нет. И причинить добро, я видела множество примеров, да. когда с разных сторон тот или иной человек говорил, давай тоже, давай. ну то есть без воли да. человека это невозможно. Вот как к этому относиться, что делать, и если мы уже... Это синдром проповедника, я считаю. Когда человек дорвался до какой-то системы, и он искренне, может быть, знает, что это очень круто, и он говорит «давай, давай, давай», тогда возникает дух противоречия. И когда смотришь на таких людей, действительно думаешь, может, он сектант, может, быть, он вообще сбежал откуда-то и так далее. А я же понимаю, что это эмоции зашкаливают. Разумность в этот момент теряется. Поэтому я многим ребятам говорю, да, вы сейчас находитесь в этой практике. Вы поняли, что вы часть Вселенной, что вы сам творец, образно, да, что вы действительно ощущаете. Но успокойте свой ум, успокойте эмоции. Не нужно причинять добро, как ты говоришь, да. Ну а в семье очень часто приходят девушки, в основном даже вот недавно тоже вопрос поднимался. Очень часто у нас такие случаи. Это просто ревность, когда мужчина Теряет внимание, что там жена сидит и медитирует. А он что? Он ходит, он, не, он как неприкаянный. Сесть рядом, сесть рядом практиковать он не может, потому что его мужская гордость не позволяет. И тут ее нет для него. Что такое, в общем? Он так... Откройте. Это в лучшем случае. Да. И тогда начинается просто ревность. Но если мужчина или женщина, наоборот, действительно любят друг друга и доверяют друг другу, тогда таких вопросов не должно возникать. Это просто мужчина хочет, чтобы женщина ему служила. Или наоборот, женщина хочет, чтобы мужчина ей постоянно давал внимание. Муж хочет медитировать, а она не понимает, для чего это нужно. Или наоборот, просто нет доверия, а нет понимания. Но в жизни все так раскручивается обязательно, что понимание приходит. Не всегда приятно, не всегда это через позитив, потому что есть карма, есть определенные законы, которые всегда надо отработать. Но я вам хочу сказать, что если вы поняли, если вы осознали, то карма просто исчезает, реализуется. Нет необходимости наказывать человека, Вселенная никогда никого не наказывает, по большому счету. Вот. Просто знайте, что если вы хотите быть счастливыми, то вам надо не идти путем отработки кармы специально, и только это, это невозможно. Вам нужно идти путем развития безусловной любви ко всему, тогда она просто расщепляет все кармические узлы. И если у человека нет понимания, ему даже этого и не нужно. Ему нужно просто научиться любить безусловно. Этого достаточно. Потому что безусловная любовь — это сам творец. Когда сам творец поселяется в вашем сердце, вам уже отрабатывать ничего не нужно вас все будут любить, за вами будут все бегать, вас будут все пытаться преследовать, каким-то образом взаимодействовать, как-то обратить на себя внимание, потому что магнетизм будет просто развиваться. Здесь требуется умение и практика уже для того, чтобы вы сдерживали свои энергии. Это возможность есть такая. В вашем присутствии люди будут плакать, в вашем присутствии люди будут смеяться, радоваться, их что-то будет тянуть. Их что-то будет заставлять постоянно там, пытаться сделать что-то для вас и так далее. Что это такое? Это Дух Святой просто. Почему так происходит? Потому что ваше эго в этот момент не является главным для вас и для вообще вообще не является. Оно никогда не было главным на самом деле. Вы просто живете, будучи в состоянии «я есмь». Поэтому здесь вопрос «богу-богово». Кесарю-кесарю это уже социальная жизнь, горизонтальная плоскость общения и так далее. Все, что я сейчас рассказываю, это никакого отношения не имеет к религии. Мы занимаемся духовной практикой. Мы должны понимать, что если мы хотим в этой жизни что-то изменить, как минимум для себя сначала возлюбить ближнего, было сказано, да, а кто у нас ближний? Это я сам, сам себе, ближе, ближе всего я сам себе. Я же должен себя понять, должен понять себя, Полюбить себя, если я себя не люблю, как я других полюблю. Если у меня нет опыта любви к себе, как я могу ребенка полюбить своего? Но любовь чувственная, человеческая, она резко отличается от любви божественной. Вот те, кто обрел уже детей, намек материнская любовь, маленький, ну пусть не маленький, даже достаточно большой намек на бесконечную, безграничную, безусловную любовь Бога к нам. Потому что для Бога, что преступник самый там негодейский негодяй, что святой одинаково любимый, он никогда не разделяет, отработать карму невозможно. Дхарма ⁇ это закон долг праведность. Она описывается в ведах. Если вы будете идти по пути дхармы ну, или отработки кармы, совершать правильные действия, это правильный. Но вы не сможете вырваться из оков кармы, если вы не примените самый важный аспект – это мощный взрыв эмоциональный на уровне сердца, крик во Вселенную о помощи, обращение внутрь себя к ко Творцу, который внутри находится. И вот тогда он вас выдернет, как барон Мюнхгаузен сам себя из болота вместе с конем поднял за волосы. Помните эту историю? Вот это Похоже на приблизительно на то же самое. Он говорит, я схватил и как? Рванул. Вот человек моделировал свою жизнь, и он жил этим.